Здравствуйте, мои любители майских праздников. Добро пожаловать на канал Изи И сегодня мы будем учиться настраивать говорилку в чате Restream.io. Погнали. Для начала откроем программу Restream Chat. Вот у нас появилось справа сверху окошко, с которым мы можем взаимодействовать. У меня это происходит через Ctrl. То есть я зажимаю Ctrl. Нажимаю на шестеренку. Открывается такое меню. И здесь Settings, то есть параметры. Uh, notification, что означает оповещение, благо я имел возможность из одной барышни выучить немного английский и у меня взаимодействие происходит проще. Uh, text to speech, текст, который переобразовывается в речь. И здесь ставим галочку. Read messages using text to speech. Accept your own messages. Что это значит? То есть будут зачитываться сообщения при использовании, преобразования текста в речь но кроме ваших собственных сообщений, как-то так, да. Ставим галочку, и здесь uh, Install voices будет, uh, у меня здесь установлено три uh, варианта, то есть Ирина Desktop, самая распространенная, говорил как кстати, женщина, uh, Zera Desktop, David Desktop, я выбрал Ирину, uh, но я ее выбрал, но я все-таки установил некоторые пакеты для своей винды. How to install uh, эти uh, голоса. Вот нажимаем здесь uh, ссылка, мы переходим, блять, на инстаграм не перешел. Вот, uh, warning, this uh, involves manual edits your registry. Соответственно, что он говорит? Uh, эта программа может uh, вручную изменять ваш реестр. Если вы накосячите, пожалуйста, не ебите мне мозг, делайте все это на свой страх и риск. <смех> сам автор вот этого вот этой публикации выставил вот он нам дает ссылку на скачивание по которой мы также переходим и здесь что microsoft speech platform runtime version 11 скачиваем и здесь выбираем нашу э, разрядной систему 86 32 86 битная соответственно рублей. 64... 6 а, майские праздники вражли не зря 64-разрядная я выбрал 60 64... я бы я выбрал 64 разрядную соответственно я ее уже установил вот также смотрите здесь может быть у вас такой вариант у меня такого нету М -м приходим в, в панель управления а вообще гораздо проще просто ввести Вводим в поиске просто речь, и оно вам находит. У меня Windows на английском языке, мне так удобно, как-то странно не звучит. вот. И здесь может быть возможность и вариант скачивания, вот типа скачать поддержку, говорилки или что-то в этом роде. Ну короче говоря здесь будет download, ну то есть загрузка. Вот. Если у вас есть, конечно, можно кликнуть и не лазить по сайтам. У меня такого нет, поэтому я занимался вот такой хернёй. Далее. Опять-таки, переходим в настройки. А, Оповещение. Notification. А, и здесь выбираем нужную нам гаврилку. Instant. Это интервал, между которым будут зачитываться наши сообщения. А, я ставлю на минимальную чтобы оно сразу читало мне все сообщения, так как если у вас нет второго монитора и игра, в которую вы играете, не поддерживает оконный режим без рамки, то адекватно смотреть на чат и при этом стримить у вас, скорее всего, не получится. А, вот. Поэтому я просто прячу чат и мне читают, что там происходит. Также есть функция Read Nicknames, то есть, чтобы еще программа зачитывала вам никнеймы. Тех людей, которые отправили вам сообщение. Ну что ж, по настройке все. Давайте проверим. Для этого э, не забывайте то, что если вы сами отправили сообщение, оно зачитываться не будет. Соответственно, э, берем... <coughs> я прям стрим запущу, чтобы вам было понятно. Я запустил стрим. Сейчас перейду на другой аккаунт. Вот, к примеру, я пишу сообщение, да, стримеру. Вот, и оно зачитывает, ну, к примеру, более сложные сообщения, так как это русская версия. Говорил Котет 2. Да, у меня просто стоит антимат, поэтому, видимо, не, за... не захотела второе сообщение зачитывать. Давайте, еще раз. Еще раз проверка сообщения. Все, все работает. Если видео было полезно, обязательно подпишись, поставь лайк и будет тебе счастье. Удачи тебе и пока.